по сути, технология действий, которые вам необходимо произвести. Первое, что вам необходимо сделать, это распределить все денежные средства по стратегиям в процентном соотношении между портфелем, стратегией портфеля, ставки и трейдинг. Что такое портфель? Ну, это как бы долгосрочная стратегия, где вы покупаете раз в месяц, может быть раз-два, акции или какие-то другие инструменты, которые вы считаете для вас интересны, и таким образом, медленно, но верно наращиваете в своем портфеле инструменты по определенной средней цене. Ну, допустим, акции Сбербанка. Были 60 рублей, там выросли до 150, вы купили в этом диапазоне. Потом от 150 они выросли до 280, вы купили в этом диапазоне. Сейчас упали опять до 180, вы каждый месяц регулярно покупаете на 40 тысяч рублей, да? И таким, у вас, таким образом у вас накапливается в портфеле определенное количество акций по оптимальной средней цене. Стратегия ставки – это когда мы ставим на все, как в казино. Значит, говорим, ну вот, есть там, допустим, биткоин, куплю его сегодня за 6, в надежде, что Маккафи сказал, что он вырастет до 50. тысяч – небольшие деньги долларов, да, 50 – нормальные деньги, а если вырастет до 100 – еще лучше. Но в этом случае мы понимаем, что если мы делаем ставку, то мы идем до конца. То есть ждем, пока либо не вырастет до 100, либо не упадет до нуля. Ну и стратегия трейдинг, это когда мы используя ценовые колебания того или иного инструмента, сидим у экрана монитора, ловим вот эти вот колебания и пытаемся таким образом заработать, совершая в день ну, там, до 50 сделок, тем самым увеличивая доходность наложенный капитал гораздо сильнее. После того, как мы это распределили, уже в рамках каждой стратегии мы распределяем свои денежные средства по классам активов. Акции, облигации, фьючерсы, Форекс, криптовалюта, недвижимость, аукционы, инвестирование в бизнес. В каждом классе активов мы разбиваем свои денежные средства уже на инструменты. То есть на те инструменты, которые нам нравятся. Далее смотрим экономические новости. И принимаем для себя решение, пойдет цена того или иного инструмента то той или иной отрасли вверх и вниз. И на последнем этапе смотрим разметку графика. И принимаем решение о точке входа в тот или иной финансовый инструмент. Таким образом, у вас должно получиться вот такая табличка, которая называется карта инвестиций, где, как я уже сказал, денежные средства распределены по стратегиям, денежные средства распределены по классам активов, денежные средства распределены по инструментам, соответственно, в определенной пропорции, и вы понимаете, сколько денег вы выделяете на каждый инструмент. Это все таблицы, и то, что я говорю, это в программе «Профинвестор», которой мы обучаем, которой я, кому интересно будет, расскажу подробнее. Далее вы смотрите финансовые новости на различных ресурсах и видите, что следующая ралли доллара будет не таким радужным, как оно было сейчас. Соответственно, можно сделать вывод, что евро подрастет, и в общем в евро надо вкладываться. Переворачиваем листок. Сейчас я вам покажу методику, которая фактически универсальна для любого инструмента. И если вы ее освоите, в общем, вы фактически стали профессиональным инвестором да, или приблизились к этому очень близко. После того, как вы вот это сделали, предварительную работу, мы подходим к самому главному. Вот смотрим на график цены. И график цены, как вы видите, вот такой вот. И в любой отрасли стоимость недвижимости, стоимость металла, золота, там, риса, замороженного апельсинового сока, криптовалют, валютных пар. Цена движется именно вот таким образом. Давайте потренируемся. Построив вот такой ценовой график или найдя его в различных э, имеющихся источниках, ваша задача состоит в следующем. Вам необходимо определить прежде всего исторические, максимум и минимумы. Проводите черточку. Горизонтальная линия, которая проходит по э, большим количеством вот этих вот точек, да, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, Раз, два, да, ну вот это исторические максимумы и минимумы, а вот это вот, вот локальные. Таким образом, ваша задача, определив исторические максимумы и минимумы, нарисовать локальные максимумы и минимумы. То есть еще раз повторюсь, вы проводите линию, которая захватывает наибольшее количество вот таких вот ценовых, ценовых изменений. И после того, как вы это сделаете, естественно, Ответ, где заходить в тот или иной инструмент, он очевиден. Очевидно, что здесь нужно было продать. Сейчас, сейчас, вот на данный момент. Да. Очевидно, что здесь нужно было купить. Здесь очевидно, что нужно было купить. Здесь очевидно, что нужно было продать. Здесь тоже очевидно. да? Но вот этот график ретроспективный, когда мы видим уже вот эту вот историческую линию и исторические события. Но, понимая технологию, понимая, что цена, достигнув определенного уровня, может отскочить, либо пробить, вы и принимаете для себя решение. Вот, допустим, мы вот здесь вот с вами не видели, не видели вот этой истории, но вы видите, раз, два, три, четыре, пять, то есть ценовое движение произошло достаточно серьезное, а у нас здесь еще есть такой индикатор среднее движение цены за определенный период, о котором кому будет интересно, я тоже расскажу. Так вот, среднее колебание движения цены пары евро-доллар в день всего 71 пункт. А здесь у нас чуть ли не 400 пунктов. Соответственно, мы отдаем себе отчет, что вот здесь вот где-то должна произойти коррекция. Да, можно было купить вот здесь вот неправильно. Но вот здесь-то уже э, риск э, осознанный и... Э, ну, фактически минимальный. Да, вот здесь, вот как вы видите, вот эти наши полоски, это мы купили. Здесь, очевидно, нужно было покупать. Но вы видите, что цена упала, ушла вниз. Ну, вот здесь вот тоже покупаем. Да, если цена пойдет вниз, мы будем дальше покупать. На самом деле, вот оценка этого графика позволяет вам принимать инвестиционное решение в любом из видов инвестиционного инструмента. Но... Как вы правильно заметили, несмотря на то, что здесь все выглядит так радостно на исторической перспективе, ситуация, к сожалению, может пойти против вас. И вот именно план Б, который должен быть у каждого, именно технологии, составления которого мы обучаем на нашей программе, и есть фактически той самой главной ценностью нашего образования.